Любовь долготерпит. Вы даже представить себе не можете, сколько людей не вошли в жизнь вечную по причине превратного понимания этого места из священного писания. Люди терпели других людей на этой земле, но по причине того, что они не имели любви к своему ближнему, к своему брату. Они не вошли в жизнь вечно. Они их терпели, но не любили. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам объясняет нам. Объясняет, он показывает вот, о терпении. Какое должно быть терпение? Я читаю второе послание к Коринфянам, 11 главу, с 19 стиха. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных, двоеточие. Дальше он объясняет как. Вы терпите, когда вас порабощают, когда объедают, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Ты должен иметь долгое терпение от человека, страдая от другого человека. Потому что Господь сказал, что мы должны любить врагов своих, а не терпеть их. Потому что когда бьют тебя... Ты не должен давать сдачу, ты должен подставлять другую щеку. И это есть терпение. Терпение не людей, а от людей. И в этом есть огромная разница, огромнейшая. Потому что если ты, будучи на этой земле, не научишься так любить людей, а будешь их только терпеть, то ты не войдешь в жизнь вечную никогда. Дорогая, я так терплю тебя, милый, а я тебя долго терплю. Как вы думаете? Долго ли этот брак просуществует? Я думаю, что нет. Я думаю, что они не смогут долго друг друга терпеть. Но если бы они любили друг друга, то это был бы счастливый брак. Один человек написал мне, что он меня долго терпит. И я предупредил его, но этот человек остался при своем. Это гордость. А как мы знаем, любовь, она не гордится. Этот человек говорит, что он по Писанию меня долго терпит. Но послушайте, что я вам скажу, это превратное понимание Писаний. И я вам скажу больше, я знаю людей, которые по Писанию употребляют наркотики, пьют, курят, блудят, занимаются чревоугодием, имеют нрав сребролюбивый. По Писанию они все цитируют места из Священных Писаний, они превратно понимают Писание. Они грешат всеми этими грехами и показывают места из Библии, что они это делают по Писанию, но привратное понимание Писаний не дает никакой гарантии на спасение. Никакой. Эти люди, если не покаятся, если не начнут жить свято, они вечность будут проводить в аду. Точно так же, как и тот человек который не научится любить брата своего или ближнего своего, как самого себя, а не долго терпеть. Любите друг друга, любите врагов ваших, не нужно терпеть их, долго от них, но их любите. Да благословит вас Господь наш Иисус.